здравствуйте подписчики моего канала хочу вам показать своих индобудок точнее индоуток вот у меня выводок здесь 13 штук вывел моя уточка с инкубатора и с инкубатора еще питок здесь есть вот там мои товарищи-самцы. Здесь у них болото вечное. Вода качается с колодца сюда. Ну, здесь постоянно обновляется вода. С колодца качается. Ну, он там, смотрю, из колодцев вычерпало довольно-таки много земли. Придется в следующем сезоне здесь углублять. Но вообще планирую здесь все это дело засыпать, потому что вот здесь пришлось закрывать досками. Высота здесь низина, в отличие вот от этой. Вот эти все они уже больше не нужны, выгулы для цыплят буду разбирать Ну и в следующем году здесь построю сарайчик и гараж сейчас вот свой курятник не дозакрыл так что как тот -то еще делов уже снаружи внутри практически все сделал остались дела снаружи ну, вот они красавцы я им тут освободились кормушки насыпаю я им в принципе отруби овес рожь пшеницу ячмень все это дело перемешиваю и вот они у меня здесь хавают ну также даем траву траву быстро они съедают довольно таки сколько можно этих товарищей я подкармлива траву они очень очень любят я бы их выпустил в принципе его в огород но они пока что дырок очень много к соседу все убегают к соседу у него видно трава вкусней хотя травы здесь блин просто немерено все всем хороших выходных До свидания, до скорых встречи. Если вам интересны какие-либо вопросы, задавайте. Ну, постараюсь ответить. До свидания всем.